Пришел как-то Иоанн Креститель. Да в город зашел. Посмотрел, как там в городе живут люди. Блин, как, как интересно! Как интересно, как классно люди живут. И потом пулей полетел обратно в пустыню. А к нему люди начали сбегаться, говорить. Э, значит, ты пророк, ты этот бесноватый там. Точнее, не говорили ты бесноватый там. Говорили ты пророк, ты пророк, ты истинный пророк. Говорили друг другу в нем бес, в нем сука бес. И о Анне, крестителе, предтече. То, что этот ебучий праздник ее и она купала, блядь. Мне похуй. В нем без. В нем, сука, блядь, без. Сука. Мне похуй, я сказал. Без. Ладно, гони крестителей без бес. Это песноватый сока. Что еще сделать? А пошлю-ка я сына своего. Родного сына. Мать нашу. Деву Марию. Сына ее. Я еще раз говорю мне по барабану. Вот. И что же дальше? Ведет простой, адекватный, нормальный образ жизни ведет, то есть как все, то есть с, налога, налога этими, как на, с налоговиками там, мытарями с, нал, с, нал, с налоговиками ночевал, веселился, гулял радовался с блудниками, ну то есть просто такими же, как мы, ты и я неверующими людьми вот с неверующими людьми гулял, потому что веры, ну те те которые верят люди, они ж не будут трахаться, где только заходить, где только приспичит. Вот. В этом плохого тоже, наверное, нет. Если ты планируешь основать семью, создать семью, завести щеночка, завести ребеночка, завести семью за угол. Вот. Ты, Сын Бога Живао. Святый Боже, что тебе до нас пришел нас мучить прежде времени? Ну? Так это же разгильдяй, это же простой какой-то э, аморальный человек, Христос Иисус Имануил. Простой человек, совершенно простейший вы что, дебилы, что ли? Разве это высокоморальный человек, Иисус Христос? Иисус! Иисус! Слово-то заветное. Христос Иисус. Да это обычный грешник, потому что он с грешниками гуляет, пьет, веселится. Воду в вино превратил. По просьбе своей матери. Точно ж грешник? Ну разве это святой? Блин, ну, святой, не святой, ну, точно какой, блин, с него царь? Какой с Иисуса Христа Эммануила царь? Какой царь? Вы хоть раз на нем корону видели? Да 99... ...целых 9 десятых процентов никогда не видели короны на Иисусе Христе, Мессии, который пришел более чем две эры назад, не эры, более чем два тысячелетия назад. Ажиотаж вокруг этой темы жесткий. И конечно же это грешник, а почему? Потому что он с грешниками вводится. Законтаченный Мать нашу Матушку Законтаченный Иисус Христос грешник Иоанн Креститель бесноватый Ну а Сережа Шевелев Михаил Троицкий Наркоман тоже Наркоман, алкаш Что еще там Бесноватый Ибо в нем бес И какой же я еще вроде только так. И лже царь. И лже царь. Такой же, как Иисус Христос тоже. Лже мирского понятия царь. Слепые. Слепые, несчастные. Вас священники развратили. Вас... Интеллигенция развратила, вас власть придержащие развратили. Поэтому вы никто, вы вообще быдло, дерьмо, отсталая, тупиковая ветвь развития человечества. Вы дерьмо полное, потому что вас, власть ваша имеет во все ваши щели. Поэтому вы быдло, вы тупо, тупое. Отсталое быдло И бить меня можно По лицу Только палками А если не по лицу То тогда Избивая меня Сделайте так, чтобы я не выжил Потому что вам Просто пиздец будет Ты пидор Пидор, конченый пидор Тебе пиздец, если ты меня не убьешь, если ты меня до полусмерти забьешь, но не убьешь, тебе пиздец. Правда ж, какой я аморальный? Ну вы же все нормальные, моральные, высокоморальные, духовные, блять, мать его, люди. А я, сука, блять, аморальный, блять. Потому что матюкаюсь. А ваши тупые головушки не могут увидеть того, что даже книга с испачканной обложкой является все-таки источником знаний. Потому что, вы все, сука, отсталая, блять, по сравнению с царем. А кто царь? Аху его ебет. Нету царя не будет никогда. Заебали, сука. Вот вам царь. А я конченый идолопоклонник, потому что я поклоняюсь пред образом того, кто заслуживает поклонения. Вот и все, суки.